когда ты вот так махаешь, тебе. Ага, вперед. Это он будет махать кругом. Кругом это будет... этот будет в форму. Вот где есть такие ребрышки, это сразу говорит о том, что это что да. да. А вот как в вот такие ребра есть, но они не три. Ага. Уже -а. впрямь. И, кстати, вы, кстати, вот у нас, допустим. Двухстажный поезд уже сделан, если вот эти уже сделаны какого материала? Как Алюминий? Да, и стали на самом деле. А вот наш поезд